Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы посмотрим с вами действительно уникальный проект, те самые насыпные острова в виде всего мира в Дубае. Сейчас мы находимся в порту, отсюда стартуем на них, и там у нас будет вилла. Поехали. Мы добрались до островов. Вот так они выглядят, но на них мы еще не попали, потому что по пути мы заехали вот на такую виллу, она плавучая, с подземным этажом, точнее подводным. И стоит на сегодняшний день 21 миллион дирхам, в ней 400 квадратных метров, это примерно 300 миллионов рублей. Вот так выглядит ее территория, то есть вы можете с любой ее стороны искупаться, пришвартовать свою яхту здесь. Здесь у вас есть вот такая зона, где вы можете почилить, позагорать и... Покажу вам, как она выглядит. Сначала мы с вами посмотрим первый этаж, потом второй, а потом спустимся на подводный этаж. Там очень прикольно. В общем, вот такого формата гостиная. Это все сразу сдается с ремонтом, но без мебели. Можно будет выбрать мебель, по которой куплены, и все сделать там. Здесь у вас такой гостевой санузел с душем, с видом на море. На самом деле, основная концепция этой виллы – это покупка в инвестировании, в аренду. Потому что здесь есть управляющая компания, которая все это будет сдавать. Гарантированный доход 8,5%. Ну ладно, наверх мы с вами сходим чуть позже. Пойдемте вниз на подводный этаж. Посмотрим, как это все выглядит. А уже после этого мы с вами отправимся на вот эту кровь. Просто посмотрите, заходишь, и здесь у тебя рыбки плавают. Как вам концепция? Ребята, здесь высадили кораллы. Огромное толстенное стекло. И, по сути, мы находимся под водой. А здесь вам могут укомплектовать, как вы хотите. Поставить двуспальную кровать, либо раскладные диваны, как это реализовано сейчас. Также здесь есть санузел. Выглядит все вот так. Ну, концепция очень крутая. Как вам? Пойдемте. Теперь посмотрим другую спальню. Здесь, значит, у нас будет основная спальня. Давайте сразу, наверное, вам ее покажу. Выглядит она вот так. Опять же, все это комплектуется вот так, как вы хотите. Ну, просто посмотрите, насколько это потрясающе. Вы, наверное, думаете, что она закреплена к дну, да, Это вилла? Так вот нет, под нами еще глубины 7-8 метров, и у нее есть просто якорь. Но так как по всему периметру островов мира у нас идет волнорез, то она не качается. Поэтому, может, конечно, на ветру я там чуть-чуть будет пошатывать, но, в принципе, как бы нет. И здесь очень интересный момент. То есть у многих дома лежит, может быть, огнетушитель. Здесь вот лежат плавучие вот такие спасательные средства. И есть пожарный выход прямо в шкафу. Вон туда. Раз. Раз. Поднялись и все. Но ну, очень прикольная концепция. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Я тут задал вопрос застройщику, говорю, а если стекло треснет? Они говорят, нет, стекло не треснет, потому что оно 10 сантиметров толщиной. Вот, можно с рыбками общаться. И кайф в том, что вам это все сразу сдается с ремонтом. Но вы можете укомплектовать это так, как хотите. Но как пассивный доход, как инвестирование в аренду с гарантированной доходностью 8,5%. Очень даже неплохое предложение. Пойдемте наверх. Покажу вам, как выглядит сама эксплуатируемая кровля, крыша. Во-первых, здесь у нас санузел. Санузел с видом на саму виллу. И здесь у нас находится вот такая терраса в собственном джакузи. Ну, согласитесь, очень приятная история вот здесь наслаждаться вот этими пейзажами. И видом на Дубай. Как вы понимаете, для инвестирования в аренду это действительно интересная история. И все это точно будет пользоваться спросом, потому что из пушенных людей на сегодняшний день очень много. И это была только Вилла. И мы сейчас отправляемся с вами на тот остров. Поехали. Вилла со стороны выглядит вот так. Как видите, она действительно здесь никак не затулена. Она просто на якоре плавает. Здесь еще у ребят строятся. Но с точки зрения аренды предложение действительно очень интересное. Плывем дальше. Вы только представьте, как это все сложно построить. Ведь сюда нужно привезти материалы, привести воду, привести бетон. Потом увезти отсюда мусор и так далее. И это действительно грандиозное строительство. И такое могли только в Дубае спроектировать. Иначе Дубай реально удивляет весь мир. Ну вот мы на острове, которого в принципе никогда не было. Ребята здесь создали французскую ривьеру, Монако, Ницца. Именно эту концепцию они здесь и делают. Вообще, это отель, и открытия открытие будет в сентябре. Что-то тут сигнализация, какая-то проблема. Ну, просто посмотрите на формат бассейнов и всего, что здесь есть. Выглядит действительно все очень хорошо. Ну, а там, соответственно, море, собственный пляж, пальмы и так далее. И здесь нас встречают с кокосиками сразу. Спасибо. Перед тем, как мы с вами посмотрим номера и вообще всю остальную концепцию, давайте я вам вообще расскажу, как это все выглядит на макете. Все вот это, то, что вы видите, будет сдаваться в двадцать пятом году, часть в двадцать втором. Мы сейчас стоим с вами вот в этом вот здании, и здесь еще, кстати, будет зона с дождем. Основная концепция – это отель. Это плавучие виллы, это королевские виллы и семизвездочный вот такой вот отель. Плюс еще есть виллы с собственной лагуной и собственным пляжем. Здесь эти самые недорогие виллы на сегодняшний день. Они начинаются от 15 миллионов дирхам. Это примерно 210 миллионов рублей. Это самые дорогие виллы здесь. На сегодняшний день это 100 миллионов дирхам или полтора миллиарда рублей. Также если говорить про номера то минимальный номер здесь будет стоить 1 миллион триста дирхам. Это примерно 18 миллионов рублей. И вот эти вот плавучие виллы, на которых мы с вами были, 21 миллион дирхам или 300 миллионов рублей. И вот эта вся история будет очень хорошо сдаваться в доверительном управление примерно под 8,5% годовых. Также огромное количество яхтенных марин. Вы, по сути, везде здесь можете запарковать свою яхту. Но если вдруг у вас нет, например, водных прав, то здесь будет ходить водное такси до Дубая. И по всей вот этой территории будет ездить гольф-кары, то есть с той части на эту часть вы также сможете добраться. И, возможно, у вас возник вопрос: а как, вот, например, я со своей плавучей виллы смогу добраться, например, до территории? Кстати, с плавучих вилл можно будет пользоваться всей территорией полностью. Так они соединяются, просто пока еще не соединены. И по сути это концепция именно такого мальдивского формата, где есть плавучие виллы, есть песочек, есть отель. И есть вот это уединение любого формата, который вы хотите. Но это был макет. Пойдемте, наверное, посмотрим сначала номера стандартные, которые здесь есть. От миллиона триста. Потом мы с вами заедем еще на виллу, которая шоу-рум за полтора миллиарда. И так далее по инфраструктуре. Так что погнали, господа. С концепта, я думаю, все здесь понятно. Вы только посмотрите на эту инфраструктуру. Пляж, собственный бассейн. Действительно большого размера, который по сути занимает весь двор. И вот такой вот номер на сегодняшний день. Их осталось на самом деле всего 5, начинается от 1 триста дирхам Это примерно 18 миллионов рублей. Издается это все под 8,5% годовых гарантированной доходности. Я думаю, что как пассивный доход действительно тема интересная, учитывая всю инфраструктуру, которую я только что вам показал на макете, это такой уникальный объект, который далеко не у каждого есть свой отельный номер, который приносит вам пассивный доход, и вы в теории можете и сюда приехать отдохнуть, который находится на островах мира в Дубае, к собственным пляжам. Мне кажется, тема очень интересная, да? И это самый недорогой на сегодняшний день лот, который здесь можно встретить. Это значит другой такой же стандартный номер, только здесь немножечко другой вид у нас открывается. Обилие зелени, собственные пляжи, запаркованная яхта, и вот, в принципе, вся концепция отеля, который на сегодняшний день строится. Но и в отличие от резиденции, это все сдается сразу с мебелью. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это готовый отельный номер, который вы просто покупаете и сразу получаете mm -hmm. с него пассивную Еще раз со стороны посмотрим с вами концепцию. Вот так выглядит сам отель. Здесь собственный пляж, но там бассейн, лежаки и уединение. Вот. Двигаем, значит, далее. Нас уже ждут Вот смотрите, как строят те самые плавающие виллы Вот они сейчас в надводном положении Снизу огромная вот эта вот бетонная часть Которая будет погружаться Сначала их здесь строят, потом на три месяца их погружают Смотрят, тестируют, чтобы ничего не текло И только после этого ее могут продавать Но Выглядит ничего, так очень интересно на самом деле строительство А здесь вот у ребят собственный бетонный заводик Очень все хорошо выглядит это те самые виллы, про которые я вам говорил, что за 15 миллионов можно купить именно дирхам. Это примерно 210 миллионов рублей э, виллу. При этом есть виллы, которые с видом на пляж и собственным пляжем, они стоят 30 миллионов дирхам. А те, которые на лагуну, стоят 15. Но у тех, у кого лагуна... Получается, они могут пользоваться только лагуной. А ребята, которые купили с видом на пляж и собственным пляжем, могут пользоваться и пляжем, и лагуной. А мы едем с вами вон в те вот королевские вилы. Вон все, видите, с таким куполом большим. Она действительно большая. И вот она и стоит полтора миллиарда рублей. Это по сути цель нашей поездки. Посмотреть, как это все выглядит и что здесь предлагается. Ну, а здесь, если вы сейчас посмотрите, то видно весь Дубай. Ну, точнее, даунтаун. Бурж халифу но вид неплохой. Конечно, сам по себе концепт, который еще будет достраиваться, но когда он полностью заживет, это будет действительно лучшее, место, которое можно, можно себе представить. У тебя здесь твои собственные насыпные острова, а там у тебя даунтаун с финансовым центром. Вот мой. Очень крутая история. Спускаемся на песчаную землю. И действительно, концепция очень крутая в том, что у вас здесь огромное обилие зелени, насыпной остров, которого вообще, в принципе, раньше не было, свое море, свой пляж, и там у вас находится центр Дубая. Блин, пустыня, а здесь прям джунгли создали. Да, очень интересная тема, конечно. Прям потеряться зелени можно. Гамак. Че, Олег, затестируешь? Немножко грязненький, да? Как бы не упасть. Сложно. Слушай, ну... Удобно тебе? Да. Книж... Книжку удобно читать и или нет? И жарко самопало. Я потом прилягу на него. На ну, его вот самовила. Пойдемте посмотрим, как она выглядит. Ну что, давайте рассматривать ее более подробно. Сразу хочу сказать вам, что это не коммерческая история. Это история уже для конечного пользователя. И мы сейчас с вами стоим на территории возле бассейна, возле собственного пляжа. И сам у нас дом 2200 квадратных метров. Большая кухня-гостиная, нижний этаж. У нас идет сауна со снегом. Есть мастер спальня, которая занимает весь этаж. И вообще, по сути, здесь 5 спален. И огромная обсерватория вот в этой вот части. Плюс еще крыша, которая тоже очень атмосферная. Поэтому я рекомендую вам поставить это видео на паузу, сходить на себе чайка, потому что вилла большая, и мы будем достаточно плотно ее рассматривать. Начнем мы, наверное, с пляжа. Просто пройдемся по нему, потому что он здесь свой собственный. Вот такая качеля, где можно почитать книжку. Причем в теньке. И вы обратили внимание, да, насколько здесь зелено? И это ваша территория, это ваш собственный пляж. И выглядит он вот так. То есть уединение, да и только. Ну и плюс огромное количество зелени, которое скрывает все, что происходит на этой вилле. Кстати, вот это полицейский департамент на плавучей вилле. Вот здесь они находятся. Интересно, да, такая история? Пойдемте внутрь и вилла будет действительно большая ну, 2200 квадратных метров это как бы действительно не маленькая вилла и она достойна внимания во многих моментах мы с вами оказываемся на основной зоне гостиной и сразу наверное хочу вам сказать что всю мебель которую вы здесь видите вся она представлена от Бентли абсолютно вся Этаж гостиной выглядит вот так. Огромное количество мест, где можно посидеть, пообщаться, пообсуждать различные рода вопросы. Здесь у нас обеденная зона. Также есть лифт. Мы на нем, наверное, с вами съездим. И вот такая гостевая часть, гостевая спальня на первом этаже. Здесь то же самое все от Bentley. Вот, пожалуйста, бирочки. Все здесь есть. Причем гостевая спальня с видом на зелень. Если есть желание, именно в этой части можно спокойно спроектировать кабинет. И сделать здесь все что угодно. Здесь на самом деле огромное количество самой инфраструктуры. И тут в каждой абсолютно комнате есть санузел. Поэтому я думаю, что мы не будем на этом заострять внимание. Просто покажу вам именно интересные моменты, которые здесь есть. Давайте, наверное, на лифте сначала с вами спустимся вниз. Посмотрим, как у нас выглядит нижний этаж, где у нас расположена кухня. Если вы заметили, что здесь как бы кухни нет нигде. Слово совсем. И там же у нас расположена сауна и расположен спортзал. И, кстати, сауна со снегом. Но вы это сейчас увидите, вы думаете, блин, как так вообще, что это такое. Сейчас вы все поймете. Очень удобная вообще история, что в пятиэтажном доме есть лифт. И вам не нужно ходить пешком. Идем сюда. Здесь с левой стороны у нас вот такой небольшой собственный спортзал. Далее по ходу движения массажный кабинет. С левой стороны будет сауна. Но я так и не разобрался где в ней включать свет. Но благо у меня здесь есть светильничек. Вы поймете, какого она размера. Думаю, все ясно. А вот эта комната со снегом, прямо возле сауны. Она холодная. И здесь вот такая установка, которая делает вам вот такую снежную купель. То есть вы прям из пани можете выйти и занырнуть прям в снег. А вот в Дубае я что только не придумаю, да? Это у нас была вот эта часть, так скажем, оздоровительная, процедурная. Идем по коридору. Про санузлы мы даже говорить не будем, потому что их здесь много. И с левой стороны у нас будет вот такая часть с кухней. Здесь места для хранения, здесь места, где будет готовиться пища. Естественно, вы ее будете готовить не сами, так как 2200 квадратных метров должен кто-то обслуживать. Здесь у вас будет персонал, который будет готовить вам еду. Для них здесь все это предоставлено. Здесь на самом деле очень много различного рода помещений, в которые мы даже заходить не будем, потому что здесь именно находится обслуживающий персонал. Мы же с вами смотрим именно саму виллу, где вы будете жить самостоятельно. Едем с вами на этаж гостевых спален. Такая и можно, на самом деле, если ездить постоянно на лифте. Здесь, конечно же, есть лестница, но зачем ей пользоваться, если есть лифт. И мы сейчас с вами поедем, так скажем, на второй этаж. Потом мы поедем с вами на этаж с мастер-спальней, но сначала гостевые. На этом этаже у нас будет исполнено 4 гостевых спальни, но я вам покажу одну, потому что все остальные плюс-минус одинаковые. Выглядят они вот так. С правой стороны у нас вот такого размера санузел, здесь у нас душевая кабина, ванная с видом на зелень, гардеробное вот такое пространство на самом входе, вот так это вот все выглядит, и основного размера спальня, вот такая. Естественно с видом на море, все как хотите, с террасой, все как должно быть, ну естественно на бассейн. Здесь таких спальни 4, огромный холл, и их нет просто смысла показывать конкретно все. Но выглядят они плюс-минус так же. Плюс еще на этом этаже есть вот такое место, как зона ожидания. Можно здесь провести какую-то встречу, если хочется. Пойдемте на этаж выше, посмотрим то самое место, самое лучшее, которое здесь есть, мастер-спальня. Она очень крутая, я думаю, что она вам прям очень понравится. И, как я вам сказал, мастер спальни занимает здесь весь этаж. Она вот такого размера, но это именно сама часть спальни. Есть еще гардеробная. Но мы сначала на этом остановимся, потому что здесь стоит кровать в середине композиции. Она вот такая круговая, с видом на всю вот эту территорию. Плюс прямо в самой спальне установлена ванна из мрамора. Она здесь не основная, может быть, она несет более декоративный характер, но почему бы, собственно, ее не принять? Там еще есть джакузи. С этой стороны у нас вот таких два кресла, для того, чтобы просто посидеть, почитать книжку. Здесь небольшая зона для сумочек, а основная гардеробная будет там, так что подождите. Покажу вам сначала вот эту часть. Все здесь как бы хранится, сумочки, туфли, ну, так скажем, обувница. На террасу мы с вами выходить не будем, потому что ее и так отсюда очень хорошо видно, и видно, что с нее открывается. И здесь у нас идет гардеробная часть. В принципе, все что угодно здесь можно разместить, но если не хватит места, то в холле тоже есть шкафы. Далее мы заходим в основную ванную комнату, и выглядит она вот так. Здесь у нас все туалетные принадлежности, душ и джакузи с гидромассажем, плюс также наверху есть звездное небо. Вот, обратите внимание, я думаю, будет видно. Хороший формат, согласитесь. Идем с вами далее и окажемся с вами в детской комнате, которая также находится на этом этаже. Вот про что я вам говорил, что если вдруг не хватит тех шкафов, то здесь есть дополнительные. Вот так выглядит детская зона, детская спальня, две раздельные кровати такого размера, также два кресла, есть собственная терраса и санузел. Санузел также у нас через проходную гардеробную. Ну, в принципе, здесь, я думаю, все понятно, все размещается. И вот такой размер санузла. Также душевая, ванная и все принадлежности туалета. Но формат именно самой мастер-спальни действительно поражает. Она очень правильного размера и она действительно мастер, которая занимает пол этажа. Именно эта часть плюс гардеробная. но ну а детская вы сами видели, что здесь отдается всего лишь четверть. Поехали на лифте выше. Посмотрите, как выглядит обсерватория, либо место, где один человек себе сделал боулинг. Можно там сделать библиотеку. Можно оставить его именно таким, как есть, и собираться всей семьей. Но вы сейчас сами все увидите, а там уже дальше сделать выводы, как это может быть. Выглядеть. Причем, обратите внимание, как выглядит нумерация лифта. Low ground, ground, medium, первый этаж, это где находится мастер спальня и руф крыша. На 8 человек, кстати, электрощит на марке Otis. И здесь концепция выглядит вот так. Здесь, конечно, можно устраивать любого рода вечеринки, собираться всем семейством. Даже свадьбу здесь можно привести если есть такое желание. И еще раз напомню вам проект. Мы сейчас с вами находимся... Вот здесь, на этих виллах. Будут яхтенные марины, но на сегодняшний день идет такое строительство, и выглядит это вот так. А, кстати, еще хочется потом обратить ваше внимание на макет самой виллы, которая плавучая, но мы чуть позже о ней поговорим. Пойдемте поднимемся выше, покажу вам, как выполнена крыша. Здесь вот такая потайная лестница, и сверху есть терраса. Форму такого корабля, но вы сейчас это все увидите, которая спокойно может собирать себе какие-то celebration или еще что-то. Вот так выглядит эта часть эксплуатируемой кровли в форме носа корабля. Видно у нас Даунтаун Дубая, Бурж Халифа. И отсюда видно всю концепцию, как все строится На сегодняшний день здесь не так много всего построено Но тем не менее вырисовывается уже концепция, как здесь все будет Это отель, это плавучие виллы Это виллы, которые стоят на лагуне и на воде А это прям конкретно собственные дворцы И вот эту всю территорию еще предстоит только застроить Вон тот зеленый клочок земли, который вы видите Там дворец шейха Здесь один из ребят из Индии сделает себе корпоративный остров и привозит сюда топ-менеджеров. Ну и вот эта вилла на сегодняшний день, опять же, по сильному курсу в рублях, стоит полтора миллиарда рублей. Буквально недавно она стоила 4 миллиарда рублей. На сегодняшний день это полтора миллиарда рублей. А по курсу 75, то это в районе 2 2700, где-то 2,5 нужно пересчитывать. Ну просто представьте, какая крутая концепция. Собственная вилла в привате, где никто вас вообще не тревожит. И вы никак не сообщаетесь со своими соседями. Ну как я уже сказал, что это вилла некоммерческого использования. Ну а если вы хотите получать действительно хороший доход, то пойдемте вниз к макету. Я вам покажу, насколько действительно интересны вот эти вот виллы плавучие. И как будет в дальнейшем исполнена концепция. Вот это действительно интересный и уникальный продукт. Этот дом, если вы хотите, вы конечно можете его купить, но именно в формате собственного использования эти виллы плюс-минус также, но виллы на воде это, конечно, уникальный интересный продукт, который самое главное будет приманивать туристов. Пойдемте к макету, я вам расскажу, как это еще раз выглядит, если вдруг вы забыли. Давайте еще раз напомню вам основной концепт. Вот это те самые плавучие виллы, которые, на мой взгляд, здесь принесут действительно очень неплохой доход и очень неплохую окупаемость. В общем, здесь у меня есть два. Варианты расчетов. И я хочу подойти, наверное, к основному проекту, показать вам, как это все будет выглядеть. Вообще, сама по себе концепция, просто обратите она реально очень крутая. Подводный этаж, и именно за счет этого не создает ее уникальность. Но ну, мы с вами говорим про доходность и говорим с вами про расчеты. Можно сдать ее в доверительное управление на 12 лет. С 1 по 4 год вы будете получать 6%, это 1260000, 260 дирхам 345 0 долларов или 18 миллионов рублей в год. А пятого, с 5 по 8 год вы будете получать 8%. Это 1 680 дирхам 460 0 долларов или 25 миллионов рублей. С 9 по 10 год вы будете получать 10%. Это 2 миллиона 10 0 дирхам 572 0 долларов и 30 миллионов 200 тысяч рублей. И 11 2012 год нам будет приносить 12%, это 2,5 миллиона верхам, 690 тысяч долларов, или 36,5 миллионов рублей. И 14 дней бесплатно вы здесь можете жить. Короче, доходность у нас получается в районе 8,3%. Это гарантированная история. Но можно воспользоваться более интересной историей. Работать с доверительным управлением 40 на 60. Причем 40 ваших, 60 их. В них входит сервис, оплата коммунальных услуг, реклама, маркетинг и обслуживание. Если мы говорим вообще, почему эту виллу можно сдавать, то это примерно средняя, не минимальная, не максимальная цена 25 тысяч дирхам в сутки. Мы берем с вами три месяца простое, сразу три. Возможно, это будет меньше, но тем не менее. 25 тысяч умножаем на 270, получаем 6 миллионов 750 тысяч дирхам в год. Отсюда мы получаем 40%, это 2 миллиона 700 тысяч дирхам. 735 тысяч долларов или 38 миллионов рублей в год. И примерно окупаемость у нас получается 8 лет. И на мой взгляд это действительно лучшее предложение, и самое главное, оно уникальное, которое можно приобрести здесь. При этом, если вы вдруг забыли, то они все соединяются и вот этой всей инфраструктурой можно пользоваться. Песчаные пляжи, бассейны и у вас собственная вилла, которая находится прямо на море. Мне кажется, история просто потрясающая. Ну и также прямо у вашего берега водятся рыбы. Вот они, пожалуйста. Мы покидаем территорию этого острова. Думаю, у вас появились мысли к размышлению. И для вас указаны ссылочки внизу в описании к этому видео. Можем сделать видео-показ любого объекта, который вы сегодня увидели. Также привести вас сюда лично, встретить в аэропорту, чтобы вы это все потрогали, пощупали и примерили на себя. Ссылочки указаны внизу, господа. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения. И пока.